Об этом баре мы узнали из передачи «Орел и Решка». Он показался нам очень оригинальным, поэтому мы решили посетить это заведение, когда приехали в Будапешт. Экзотики здесь действительно предостаточно. Самый оригинальный – это потолок, на котором развешены листочки бумаги с названием «Бара» а также рисунки побывавших здесь людей. Сразу у входа здесь стоит большой ящик с земляными орехами. Очистки от орехов кидают прямо на пол, на котором, как вы видите, разбросан салон. В баре для оформления используются разные вещи. Камин, старый комод, Свечи, лампы, сковородки, часы, ружья, шкуры убитых животных и даже плетеная касающие снока, по-видимому, для защиты от вампиров. Каждый желающий может написать и нарисовать что угодно, а затем прикрепить свое творчество в любом месте. На каждом столике также стоят корзинки с орехами. Орешки здесь очень вкусные, и их можно кушать сколько хочешь, причем стоимость орехов в счет не включается. Продолжение следует... А. Ready? Ready? Yes, yeah. okay. uh, a portion of your spacecraft. Yeah, one dollar. On. Sure. Okay. Can, can One dollar. Let's Порция еды в пабе просто огромная Например, заказанная нами одна порция гуляша На деле оказалась большой кастрюлей гуляша Которую мы разделили на четверых Поэтому, если вы посетите этот паб То смело заказывайте одну порцию на двоих Напоследок хочется сказать и о качестве еды Гуляш нам понравился Как, впрочем, и в других ресторанчиках Будапешта Вкусными были также пиво и орешки. Все остальные заказанные блюда были совершенно невкусными и некрасиво оформленными. Чтобы не нарушать традиции этого заведения, мы тоже оставили в баре свой рисунок.